Добро пожаловать на канал. Я Оля. Сегодня я создала очень классную палетку. И слаймов смотрите какая красота получилась не знаю видели вы подобное на ютубе или нет если не видели то обязательно поставьте лайк а если видели то напишите комментарии смотрите какая красота получилась лично мне очень нравится и настолько много различных цветов и мне нравится фиолетовый цвет и салатовый и морковный и голубой и бирюзовый и белый и конечно же розовый Он у меня самый любимый единственное зайчик сквиши проваливается вовнутрь, но очень красиво настоящая красивая красота и сейчас все вместе мы потрогаем этот слайм Вот такая вот красота, и пора это все дело смешать, и посмотрим, какой слайм у нас получится. У голубенький и розовый, белый, бирюзовый. Все, ребятки, я все перемешала и получился очень прикольный слайм. Так что, ребята, не бойтесь экспериментировать, и у вас получится обязательно что-то интересное. Мне лично эта палеточка очень понравилась, и я совершенно не жалею, что смешала эти слаймы вместе. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте лайк. А на сегодня это все, и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока! Ваша я, Оля. Какая красота, даже жалко заканчивать видео. Ну все, теперь точно всем пока.